Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите 12-й завершающий выпуск первого сезона студии 7. Так что не только для выпускников, но и для нас состоялся последний звонок. Да, да, да, да, Ура! О, что там, что там, 2013 год. Да, кто-то хочет казаться как молоко в супермаркете 7 дней, да? Конкретнее, нормально, позвольте. так. общем, правдоподобнее стало. Ну, ну, хотя вот. бы не при Масаливе. Ой-ой-ой. <свят> я, между прочим, еще помню, когда во время последнего звонка меня на плече несли. То, что ты в ресторане не рассчитала коньяк и тебя носили на руках, это еще не значит. <свят> а я помню свой последний звонок. Я тогда директору школы позвонил и сказал всю правду матку. Вот так <свят> вот. Это был мой последний звонок. Просто <смех> <смех> директор школы был единственным, у кого первый появился с определителем телефон. <смех> <смех> <смех> ну ты не знал. Простите. <смех> Но школу закончим. Ну что, давайте по традиции, да? Да. Ну, давайте. Давайте уже по традиции. Последний звонок. Итак. Ладно, давай. Где Нурланд звонок? Колокольчик доставай. Колокольчик доставаем. А где колокольчик? О, Нет, нет, нет, поясни. Вот это. Давайте уже начинать. Студия, 7. Мы начинаем. Сейчас, сейчас, сейчас, давай, давай, давай. Давай, давай, ищи. Больше, чем правда. Чуть меньше, чем ложь. Студия 7. Ну что ж, друзья, пожалуй, начнем. Так? Давайте. Итак, Тимир Сариф рассказал о позиции правительства по кумтуру. Наконец-то. Ой, рассказал вам про позицию. Прям тайна какая-то. Ну. Что там знать-то? 6-9? Вот позиция. То есть ты решил сделать передачу более рейтинговой, да, А что, нормально? Но зато в точку с другой стороны. Вот прям в яблочко. Ну, Прям в девятку. Ну, а что, не так, что ли? Угу. Хорошо, такая новость. На свалке в районе ГС-3 обнаружена мина, заявляет агентство 24КГ. Ну, кто-то выкинул, больше не нужна, наверное. А? Вот и в последнее время грустные такие ходят. меня повесили. тут, наверное, жена решила избавиться от нерадивого мужа. Такая подложила именно потом: Дорогой, ты когда на работу больше идти, мусор не захватишь? Да и вообще, я э, это сообщение от информационного агентства 24 Киди я лично не доверяю. Это из чего вообще такие заявления? Ну как с чего? Вот они опубликовали документы, ну, в которых говорится, что супруга мэра Бишкека обладает 25% акций ТРЦ Бишкек Парк зарегистрированных в офшорной зоне ну. не думают что говорят вообще что за чушь не может быть ну. как вообще такое могло им в голову прийти и что они там думают, что народ в это поверит что ли? Тихо, чушь какая. разумеется не поверит. не поверит потому как и сам в глаза не видел так. документы о том что его жена владеет акциями трц бишкек парк об этом журналистам сообщил мэр сам лично лично, лично. Угу. я в глаза не видел все и филижат ни разу не видел ну, само собой, кому народ поверит? Какому-то желтому изданицу, какой то 24 кг Или кристально чистому человеку с безупречной репутацией? Вот. Так руки у работника-то залыка, да? Я, если честно, вообще не понимаю, как у них хватило наглости писать вот такие гадости в адрес человека, который работает день и ночь. Ему ведь просто некогда заниматься вот такими вещами. Конечно. Вот можно, вот смотрите, я открываю любой отечественный новостной портал, читаю. За два года у Мурков отремонтировал 33 городских лифта. Нет, 33 да. Мэр Бишкека обещает построить по шести спортивным площадкам в каждом районе города. Гражданский активист Айбек Баратов организовал акцию по украшению ям столицы лицом бишкекского мэра сына Амакуова. Совести вообще нет у журналистов. Тоже мне. Ну ладно бы 40, но бог с ним. Но не 40, 35. Ну хотя бы 30, но 25 это клевета и черная зависть. Слову об акции Обека Баратова. Хочется так. немножко продолжить. Хотелось бы остановиться на этом поподробнее. Угу. Активисты на дорогах Бишкека краской обозначили ямы. Под вот таким неброским заголовком вышла статья. Пишется. Угу. В Бишкеке прошла необычная акция. На дорогах белой краской обозначили ямы и сделали надписи на русском и кыргызском языках. А на некоторых трассах появились даже портреты, олицетворяющие чиновников ответственность за качество дорог. Э -э, хоть эта акция и не новая, дело в том, что в прошлом году она уже была пробирана в Екатеринбурге. Она даже... Получила э, главный приз на канском фестивале. Да, кстати, Рекламный, удостоились да. они. И после приза. этой рекламной акции качество дорог улучшилось. Угу. А, кстати, можно посмотреть на оригиналы, как это да, выглядело да, да, в Екатеринбурге. Давайте. Давайте взглядим. посмотрим фотографии. Угу. И давайте теперь сравним с работой наших активистов. Тамти, тамти, там ти там Ну, за такое вообще максимум можно получить на Каннском кинофестивале. Да, это знаменитые канские львы. Канские львы, да. Ну, а если серьезно, то ведь кроме дорог у нас еще масса проблем существует. Само собой, огурь. Да. с экономикой сейчас проблемы, да? да? Предлагаю на каждой купюре дорисовать по нолику. Было сто сом, стало тысяча. Как тебе идея? Просто нормальный а все же митингуют. Это можно каждому по мелку раздать. И все такие, кетин, кетин. Потом мелок отдал, потом они в тишине. Кетин, кетин. И в углу так Уже притихли такие даже. И вот так вырисовывают. Кетин, ромашка. Немножко. Знаешь, профессионалы говорят, что когда язык чуть-чуть высовываешь, получается Да, Кетин, кис. Я продолжу тему искусства. Китай подарил кыргызской армии музыкальные инструменты. Официальная церемония приема-передачи военно-технического имущества состоится э, завтра в Койташе в ходе визита в Кыргызстан министра обороны Китая Чань Ван да, Как прикольно. заявил сам министр обороны Китая, Пьянина, надо! Трещотка надо! Нет, давай! Ну, трещотка кажется, надо. Нет, нет, трещотка трещот. надо! Мне кажется, китайцы решили, что нашей кругыстанской армии поможет только позитив. И теперь вместо сирены и тревоги можно будет услышать что-нибудь типа этого. Ну, в общем так, в случае чего, не дай бог, ты это твой. Война с Кыргызстаном пройдет под лозунгом «Помирать так с музыкой». Нет, ну это еще смотря какую музыку играть. <свят> Просто можно же разную музыку. Если, например, китайцы вдруг наступят на нас, а если мы будем петь что-нибудь из кыргызской эстрады, они даже близко не подойдут. Там Вот смотри, китайские идут солдаты. Уинчьи-шау, висин-шау, шау шао А мы гульза! Ага, лады, все. То есть по ним же сразу страшно старые оружием. Ну что ж, не переключайтесь, мы вернемся в студию сразу после рекламы.